Здравствуйте, ребята! Мы будем выполнять с вами третье задание государственной итоговой аттестации. Давайте посмотрим на предложение, которое предназначено для пункту разбора. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должна стоять запятая. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сине-переднюю столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Для разбора я взяла предложение из поэмы Гоголя мертвые души», и мы сейчас посмотрим на это предложение. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить в переднюю столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. В данном случае цветом я выделила основы предложений и союзы. Первая основа. Время коротковато. Вторая основа. Они будут проходить. Третья основа. Слово попробуем. Четвертая основа. Не успеем ли воспользоваться и сказать. А в данном случае четыре предложения. Одно из них главное. Как его найти? Главное предложение у нас находится в серединке. И указывает на это сочинительный союз «но». Но попробуем. Попробуем, несмотря на что. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить, э, семью переднюю столовую, несколько коротковато. Э, в данном случае мы вопрос будем задавать, несмотря на что, к тому предложению, которое содержит уступительный э, союз, починительный союз, хотя союз уступки. Дальше. Это предложение интересное тем, что мы задаем здесь вопрос о слова время. Время какое, в продолжении которого они будут проходить сений переднюю и столовую. В данном случае у нас внутри предложения время несколько коротковато находится второе предаточное, в продолжении которого они будут проходить сений переднюю и столовую. Мы сейчас увидим это на схеме. Посмотрите, пожалуйста, на схему. На схеме, хорошо видно, на схеме хорошо видно, что у нас здесь вот одно придаточное мы видим, внутри которого помещено второе придаточное. В данном случае вот наше первое предаточное, хотя время несколько коротковато. Вот оно. А второе придаточное у нас в продолжении которого они будут проходить в переднюю и столовую. Э, таким образом мы с вами увидели сейчас э, э, в этом предложении вот э, особенность его структуры в том, что внутри одного придаточного второе придаточное. Дальше. Э, кроме того, вот у нас главное наше предложение, вот у нас наш сочинительный союз «но». И здесь есть также еще один союз ли, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться. Попробуем что? Попробуем что узнать, не успеем ли как-нибудь воспользоваться и сказать. В данном случае здесь нет предаточное у нас, прикрепляется к главному предложению, но попробуем. Я дам характеристику этому предложению для того, чтобы нам просто лучше его представлять. Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное, сложно подчиненное, с тремя предаточными, соединенными последовательным и параллельным подчинением. Я возвращаюсь к началу, с того, с чего мы начали. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки припинания. Итак, цифры, которые мы с вами выбрали, это цифры 1, 3, 5, 6 и 7. Давайте посмотрим еще раз, почему мы сделали такой выбор. Потому что внутри одного главного содержится предаточная запятых, здесь будет 2. Кроме того, у нас есть также... Извините, внутри подчинительной части содержится другая подчинительная часть, да. Значит, и дальше главное наше предложение, и от него вопрос, что к еще одному придаточному. Теперь посмотрите, пожалуйста, что я выделила здесь цветом. Цветом я выделила здесь слово синие. Вот здесь, посмотрите, цифра 3. У нас однородные члены предложения, и между ними надо поставить а, тоже запятое между однородными членами, потому что они связаны только с помощью интонации. А, и посмотрите, пожалуйста, на придаточные предложения. Придаточные предложения у нас здесь а, выделены тоже цветом. Их Три, хотя время несколько коротковато. Первое предаточное, в продолжении которого они будут проходить. Все не переднюю столовую, второе предаточное. И третье предаточное, а не, по, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться, сказать кое-что о хозяине дома. На этом мы разбор закончили. Успешно учитесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.